Здравствуйте, друзья! В этом видео мы немного поговорим о продукции российской компании «Система активного долголетия САД». Возможно, вы уже слышали об этой компании который предлагает для нас с вами, для широкого круга потребителей, продукт, который дает возможность и омоложения, и раскрывает результативный способ восстановления организма при самых различных заболеваниях и, к тому же, за достаточно короткий промежуток времени. Речь пойдет о виафтанах, глазных бальзамах нового поколения, используя которые восстанавливается зрение, уходят различные глазные патологии, Предлагаю послушать выступление Красного Михаила Сергеевича, кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника лаборатории физиологически активных биополимеров. Это Институт элемент соединений имени Смеянова, город Москва. Он затрагивает вопросы, как правильно использовать капельки, где хранить и нужно ли посещать офтальмолога во время приема виафтанов. Сегодня хотел поговорить о правилах использования применения виафтанов. Вот, виафтанов и виаргонов может затронем, потому что вот часто и на практических конференциях задается много вопросов, потом люди спрашивают, почему там портятся у них препараты, могут да, неправильно просто хранить условия хранения, условия использования препаратов. Поэтому здесь, конечно, важно неоднократно я об этом говорю видимо плохо откладывается вот решил посвятить этому отдельный вот сегодня вебинар потому что чтобы люди понимали как правильно использовать почему именно с хочу начать потому что они портятся могут портиться гораздо быстрее чем виаргоны поскольку виофтаны на, они в отличие от виаргонов на физиологическом растворе целевом используется потому что у нас раствор должен быть аналогичен составу слезной жидкости, вот, чтобы глаза не щипало, вот, чтобы не было лизиса клеток, вот, поэтому виаргоны ни в коем случае в глаза капать не надо, только под язык или водный раствор. Вот, причем водный раствор воду лучше дистиллированную не использовать ни в коем случае, опять же, потому что может за счет э, осматического давления, если вы принимаете вот, дистиллированную или обратным осмосом очищена без солей воду, то она у вас будет вымывать соли собственных клеток. И если вы потребляете ее будете вот в больших количествах, то клетки начнут лопаться, сморщиваться и погибать. Про виафтаны. Опять же, виофтаны. у нас существует на данный момент 10 виафтанов из различных тканей глаза выделенных. Соответственно, все виафтаны необходимо закапывать в глаза локально, они действуют наиболее эффективно. вот Хотя, конечно же, можно использовать и некоторые виафтаны, нос закапывать, и под язык они будут также работать, но эффективность действия будет чуть ниже, естественно. Такой вариант имеет тоже место, вот особенно хорошо действует при интерназальном введении виафтаны которые действуют на клетки нервной системы, на нейроны непосредственно. Это третий виафтан, четвертый виафтан и десятый виафтан. То есть это вот основные три виафтана, которые действуют у нас на клетке именно нервной системы, на ней сетчатку и зрительный нерв, непосредственно на их функциональное состояние, то есть на проводимость вот нервного импульса и на поддержание жизнеспособности именно этих клеток или отвращение гибели и так далее. Сразу хочу сказать, что вот открытые пузыречки, вот скрытые виафтаны, лучше хранить в холодильнике. То есть используем мы, если холодным раствором капать в глаз некомфортно, то достали пузыречек, перед использованием погрели в руке его, подержали несколько времени, чтобы он встал температуру тела или комнатной температуре поставили вот. если время есть побольше можно на стол поставить он дойдет до комнатной температуры в руке просто у нас температура тела 30 около 37 градусов соответственно быстрее нагреется раствор и тогда закапали опять убрали в холодильнике вот закапываем мы в глаза обычно в угол глаза капается вот причем лучше капать не касаясь естественно глаза вот не касаясь слез, слезы, как бы капаться с виса голову, при этом можно запрокинуть, как бы и капать вот отсюда, надавливая в угол глаза. Достаточно, на самом деле, двух капель в каждый глаз. А почему две, а не одну? Потому что обычно, когда вы капаете одну каплю, в принципе, можно было бы одной ограничиться, но капая одну каплю потом вы моргаете, выделяется вот на внешний раздражитель слеза, вот, и она может как бы вы моргнули, у вас сразу раз может вымыться из глаза и не успеть в вот, долгой мере эффективно подействовать. Поэтому лучше, чтобы уж наверняка было, закапать две капли в каждый глаз, чтобы вторая капля уже она как бы потом, именно, и лучше вторую каплю закапывать вот после того, если вы моргнули, там после того, как моргнули, еще раз вот капнули на всякий случай вот с небольшим интервалом Потом в другой глаз, то же самое капает, лучше вот свису я говорю, чтобы кончик флакончика не касался ни в коем случае глаза или слезы потому что если вы коснулись, допустим, у вас какая-то инфекция в глазу вот или какие-то паразиты могут быть, то, естественно, это все попадает на носик плакончика и быстренько это все попадает в сам флакон внутрь и быстро размножается внутри. Особенно вот если вы не езжете пузырек в холодильнике, держите его при комнатной температуре. Если, соответственно, вы куда-то едете, конечно, можно брать с собой там, в течение дня пузырек, но вот на ночь тогда все равно флакончик убирать лучше в холодильник. То есть, ну, вот, привезли, тоже куда-то приехали на работу, допустим, тоже убрали, если есть возможность, в холодильничать нету ну там уже в течение дня носите при комнатной температуре лучше прохладное место поставить вот и соответственно потом уже убираете дома в холодильник это очень важный фактор то же самое не касается аккуратно открывать надо крышечку отвинчивать чтобы пальцами тоже не касаться носика потому что на пальцах та же самая инфекция у нас содержится если мы касаемся кончика носика Опять же, можем занести туда инфекцию. Зачем нам потом ее заносить в глаза? Вот. И основной критерий, конечно, того, что раствор у вас, поскольку у нас там не содержится никаких консервантов, поэтому, естественно, пока пузырьки закрыты, они могут храниться гарантированно там два года, как положено. В холодильнике, сразу могу сказать, они могут храниться гораздо дольше, даже вот в открытом, ну, скрытые уже, вернее, пузырьки, закрученные крышечкой, но если опять же вот вы соблюдали все правила и не касались ни руками, пальцами, ни от глаза кончиком, так они могут в холодильнике находиться до нескольких месяцев и даже несколько лет. В принципе, вот у меня стоят в холодильнике, аккуратно пользуюсь вот, скрытые флаконы несколько лет. И основной критерий того, что испортился он или нет, это просто посмотреть стряхнуть чтобы не было взвеси осадка какого-то вот мути в растворе если он прозрачный то в принципе скорее всего его можно использовать смело и ничего не будет если вы допустим вот скрыли флакон и потом ну прокапали и там по каким-либо причинам больше Хотя флакончик не хотите потом выкидывать то лучше его заморозить можно заморозить в морозилке в закрытый флакончик. Соответственно, в морозилке он будет храниться вообще несколько лет. То есть вы можете потом в любое время его вскрыть, разморозить, и он будет ну, потом встряхнуть хорошенько раствор несколько раз, раз, десять. Вот. И, соответственно, дальше пользоваться опять. Первый аспект, еще один хочу подчеркнуть, это при использовании веофтанов при закапывании в нос. Вот кто-то закапывает э, виафтаны, там, десятый, особенно, третий, вот, да, можно в нос закапывать, но учтите сразу, вот в нос у вас так, как глаз, э, не касаясь, не получится, потому что вам нужно в ноздрю все-таки засунуть кончик, и, соответственно, уже там, тоже запрокинув голову, пару капель и вдох в себя, чтобы вот эти капли попали непосредственно на обонятельную луковицу, э, и сигнал прошел в мозг, непосредственно в нервную систему у нас от капелек, но, соответственно, засовывая э, в нос кончик флакончика, мы касаемся вот, содержимого носовой полости, соответственно, может быть у нас там инфекция попасть опять же, и просто ну сопли туда попадают вот, от а, слизистой что может вызвать инфекцию? В принципе, она не успевает, конечно, размножиться, вот если держать капли дальше в холодильнике там, за три недели, если в течение месяца вы выкапываете. Но такой э, пузырек, неважно, где вы его уже храните, желательно, конечно, э, после этого в глаза уже не капать. Из этого пузырька. Потому что ну, вероятность того, что вы туда вот, занесли какие-то патогенные организмы, особенно из носовой полости, где у нас это... Скапливаются микробы, вот и уже продукты переваренные лейкоцитами вот, в виде соплей у нас появляются, то, соответственно, как бы дальше в глаза это лучше из этого флакончика не капать. Топ лучше уже дальше продолжать либо в нос капать, либо под язык. Вот, можно, потому что под язык не страшно после носа. Вот, а в, глазах, в глазки лучше вот отдельные флакончики, которые только в глаза капаются. Тоже такое важное правило, чтобы люди не забывали вот, этим пользоваться. Дозировка вот стандартная идет, независимо от того, дети там, взрослые. Мы подбираем специально уже во флакончике наиболее оптимальную концентрацию. вот У Виафтанов уже идет рабочая концентрация, причем для каждого Виафтана она своя. Достаточно, вот, как я уже сказал, двух капель в каждый глаз и закапывать не менее трех раз в день. Если какая-то серьезная патология там, глазная, или вы хотите побыстрее, чтобы эффект получился, здесь больше капель скопать нет смысла за раз. Чаще просто производить закапывание. То есть производить закапывание примерно каждые два часа. Ну или там до 6-8 раз в день. Соответственно, при закапывании нескольких виофтанов мы используем обязательно временной интервал. 10-15 минут. То есть закапали один виафтан. Потом 10-15 минут подождали, закапали другой виафтан в глазке. То же самое касается, если вы совмещаете прием виафтанов с консервативным каким-то лечением, которое назначил ваш врач-офтальмолог. Вот, соответственно, тоже, если какие-то капельки он вам назначил, вы их закапываете и через 10-15 минут можете вот закапывать виофтаны также вот с интервалом то есть независимо какой препарат вы принимаете на наши же и другие какие-то лекарственные препараты сама чтобы прошел нормальный сигнал и успел восстановиться для восприятия нового лучше вот содержать временной такой интервал соответственно Тут язык в виде питьевых растворов, вот виаргоны, если принимать, или те же самые виафтаны, там можно поменьше, то есть там быстрее идет... Ну, а, там 5 минут достаточно между приемами препаратов в нос. В нос тоже самое, там 5-10 минут можно интервал, если разные препараты вы закапываете. Что еще можно сказать? Сочетание, опять же, вот... Ни в коем случае нельзя смешивать, поскольку у нас виафтаны все это животного происхождения. Вот выделенные из ткани животных, из ткани глаза животных. В одном флакончике не стоит смешивать несколько виафтанов для сокращения как бы, опять же, времени там или чего-то еще. Потому что они могут образовывать неправильные комплексы и терять вот свою эффективность восстанавливающего действия. То есть это фактически вот получается, как нельзя закапывать вот сразу подряд несколько авиафтанов. Будет не очень эффективно. То же самое нельзя ни в коем случае смешивать несколько авиафтанов там в одном пузыречке, закапывать эти растворы. Вот общался с людьми, тоже проверяют различными методами частотной диагностики, методами фоля и другими методами совместимости. Или подходит ли какой препарат наиболее эффективно для данного пациента. Ну вот смотрите, проверяют по отдельности, очень хорошо все показывают. Если ставят два препарата сразу, то есть показывает иногда, что может не быть хорошей совместимости, какие-то не очень хорошие результаты. Вы понимаете, это не совсем правильный метод, так использование, неправильное, вернее, использование данного метода. Вот Потому что когда вы ставите сразу два препарата, то он их вот именно воспринимает как смесь двух препаратов и показывает вот действительно не очень эффективный или даже какой-то не очень хороший результат как я уже сказал препараты нужно использовать по отдельности с интервалом вот 10-15 минут, ладно? и афтаны вот поэтому на данном приборе сразу несколько препаратов вы не сможете оценить только их по отдельности если вот ставите смотреть как они будут для данного пациента для данного человека подходить. То есть сразу два флакончика нельзя ставить данный прибор и оценивать эффективность, вот как, насколько он подходит для того или иного человека. Что касается виофтанов, вот вкратце я рассказал. Соответственно, курсы, опять же, установления, ну, зависят от тяжести от патологий. Вот, очень часто, естественно, глазные патологии довольно серьезные, то есть таких простых. Не бывает, только если каким нибудь эрозии, то там вы глаз попала ветка какая-нибудь в лесу ходили, там пыль, вот, сухость глаза. Все равно нужно капать курсами, курсами пропивай, прокапывать, соответственно, и как минимум ну, месяц, вот если при таких механических чисто повреждениях или эрозиях сухости глаза, а так по-хорошему 2-3 месяца там, при серьезных заболеваниях, это такие как катаракта, глаукома, дистрофия сетчатки, это минимум. И желательно смотреть, естественно, это все делать, проводить под контролем врача-офтальмолога. Лучший вариант, чтобы отследить объективную динамику, потому что, допустим, остроту зрения вы можете оценить, там, насколько у вас там, вы хорошо видите, или помутнение вот да, увеличивается, у вас пятно там это или нет. Вот. А функциональное состояние сетчатки, вы не сможете оценить, насколько идет дистрофия сколько сетчатки, насколько идет вот нарушение проводимости нервного импульса непосредственно. Вот для этого нужно, можно делать, ну не знаю, как в обычных поликлиниках, а в медицинских центрах, в институтах вот глазных. Там есть это методы, вот я уже говорил раньше о них, это электроретинография, то есть они меряют непосредственно проводимость вот нейронов передачами нервного импульса, насколько они функционально работают, не только их общее состояние, вот насколько там идет гибель клеток тех или иных, но и вот функциональная проводимость непосредственно нейронов. То есть дополнительно вы можете использовать вот, для подтверждения эффективности действия препаратов вот, дополнительную диагностику стандартными вот, методами, которые используют врачи офтальмологи. И желательно вот провести, допустим, диагностику, поставить наиболее точный диагноз, потому что, ну, сами вы диагноз сложно, опять же, себе поставить, кроме, если, как, ну, такая травма небольшая у вас произошла, или соринки, там, сухость глаза, глаза устают при работе с компьютером. Соответственно, здесь понятно, то есть при различных травмах, там, каких-то сухости глаза, это первый автон, при работе с компьютером и напряженной работе вообще, со зрением. Это третий Виафтан, поскольку он расширяет сосуды, вот, снимает спазмы вот, и улучшает питание сетчатки непосредственно нейральной, очень хорошо помогает. Лучше проводить диагностику, как я уже сказал, у врача, чтобы выявить наиболее точно патологию, то есть какие ткани повреждены и на основании этого уже используют соответствующие виафтаны, чтобы ну, зря тоже не лишние. Вот, или наоборот, капаете, допустим, мало, а у вас затронуты еще какие-то там другие ткани глаза, которые обычно у нас патологии затрагивают сразу несколько тканей, то есть если две ткани соприкасаются друг с другом, как, допустим, стекловид тела, сетчатка, то желательно, конечно, принимать два препарата сразу, если страдает одна из тканей, вероятностью там 80%, прилежащая от ней ткань тоже будет страдать, поскольку на нее это все откладывается. То есть, поэтому даже в термологии называются патологии витриуретинальные, хуриуретинальные, то есть э, вот, стекловидное тело сетчатка, либо сетчатка сосудистая оболочка с другой стороны затрагивается. То есть, видите, все они взаимосвязаны, тогда нужно принимать вот различные уже которые можно будет вот последовательно закапывать да, наиболее эффективности восстановления когда вы получили да, диагноз тогда вот пропивая прокапывайте курс 2 3 месяца и повторно потом можно сделать еще раз сходить к таймологу сделать еще раз диагностику и посмотреть уже объективно насколько произошли изменения какие вот и острота можно померить и состояние сетчатки глазное дно посмотреть и вот как я сказал электроэкинографию сделать функциональное состояние клеточек посмотреть ну и различные естественно в щелевую лампу врач увидит там если какие-то помутнения есть хрусталики в стекловидном теле глазное давление померить если у кого-то глазное давление то есть должны быть конечно такие более объективные параметры Вот такая полезная и интересная информация о Виафтанах. И именно с такой продукцией я приглашаю вас работать. Система активного долголетия САД – это российская компания с уникальным продуктом по восстановлению здоровья и великолепной возможностью по развитию вашего бизнеса. Поэтому, если вас заинтересовала данная информация, но у вас еще много вопросов, то буду рада ответить на них в скайпе и о компании и о продукции, и о возможностях заработка. Если же вопрос сотрудничества с компанией для вас уже решен, то ссылка для бесплатной регистрации в описании под этим видео. А теперь пока-пока!